Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про девайс от компании UL под названием Caliburn AK2 Pod System. Девайс поставляется вот в такой вот небольшой картонной упаковке черного цвета. На лицевой панели изображен сам девайс, логотип производителя и название устройства. На противоположной стороне у нас все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Сняв крышку, мы первым делом увидим сам девайс с предустановленным картриджем, а чуть ниже него располагается коробка, в которой лежат дополнительный картридж и ланьярд. Девайс обладает алюминиевым корпусом практически квадратной формы. Дизайн стал более строгий и цельный по сравнению с прошлой версией. На смену цветным принтам пришла лазерная гравировка. На скошенной грани, прямо рядом с картриджем, оставили петлю для крепления ланьярда. Из нововведений можно также отметить небольшое окошко, которое теперь позволяет отслеживать уровень жидкости в картридже без необходимости извлекать его. Аккумулятор, к сожалению, стал немного меньше, и теперь его объем составляет 520 мАч, а от 0 до 100% он будет заряжаться примерно за полчаса. Разъем USB Type-C располагается на дне устройства. На лицевой грани разместилось небольшое отверстие обдува, а чуть ниже него находится светодиод, который сообщает пользователю о заряде аккумулятора и о работе устройства. Теперь пришло время поговорить про картридж. Крепится он к корпусу мода при помощи довольно мощных магнитов. Его объем составляет 2 мл, а работает он на несменных испарителях с сопротивлением 0,9 Ом. Заправку, как и в предыдущей версии, оставили верхней. Отверстие располагается под съемным дриптипом. Девайс обладает максимальной мощностью в 15 Вт. Никаких регулировок не предусмотрено, а напряжение на картридж подается при помощи затяжки. Я хотел бы подметить, что девайс обладает действительно крутой сигаретной затяжкой Также у него отличный вкус и он прекрасно передает никотин Парил на нем я с жидкостью содержанием глицерина в 40% Естественно на солевом никотине Но на нем также можно парить и обычный никотин и даже нулевку в конце ролика я могу смело сказать, что новый калибри прекрасно подойдет всем пользователям, которые искали себе компактный девайс с хорошей сигаретной затяжкой. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.